Христос воскрес. В день Пасхи люди приветствуют друг друга. Многие из них даже не задумываются и понятия даже не имеют то, о чем они говорят. Когда ты спрашиваешь у людей, а почему вы так говорите? Что для вас Пасха и кто для вас Христос? Люди начинают рассказывать о каких-то куличах, о яйцах, о яйцах крашенных о каких-то обрядах, о каких-то походах церковной организации, о том и о, об ином. Но никто не понимает, что на самом деле произошло в день воскресения. Пасха наша Христос это не куличи, это не яйца, это не хождение в церковь, это сам Иисус Христос, который был заклан за нас, за каждого из нас чтобы искупить человечество от грехов их. Иисус Христос действительно воскрес. Он воскрес по Писанию на третий день. Люди порой не понимают, что они делают. Но почему так? Потому что гибнет народ от недостатка ведения, боговедения. Люди не знают Господа Бога, люди не хотят Его знать. Они хотят просто играть в какую-то религию, они просто хотят быть таким, как весь этот мир, не отставать от этого мира. Но если бы они обратили внимание на самого Господа, который действительно воскрес, и который живой, и который может услышать их молитву и ответить на их молитву, если бы они пришли к Нему, они бы знали, кто такой Христос, и почему Он воскрес, и как это было и что на самом деле является Пасха, что это такое. Поэтому остановитесь, остановитесь на всем этом широком пути, который ведет в погибель и придите к Господу Богу, к Иисусу Христу, который силен вас спасти, который действительно воскрес и который может ответить на все ваши вопросы, которые накопились у вас внутри. Придите к Господу Богу, придите к Христу, который действительно воскрес и который ждет вас. Молитесь Ему, говорите с Ним, и Он введет вас в жизнь вечную. Да благословит вас Господь наш Иисус.